Что такое образ? Это образ – это единица памяти. Mm -hmm. вот. а, и от чего… Образ – это то, что в нас отпечатано. Это некий отпечаток. Оно так и называется. Мы с чем-то похожи, получили впечатление. Что-то пропечатано. И то, насколько глубоко, зависит от эмоциональных переживаний. А эмоциональные переживания у нас тоже есть из трех видов. Это эмоциональные всплески, ну, как на водной воде, эмоциональные волнения или эмоциональные потрясения. Вот потрясение, естественно, запоминается на всю жизнь. Ну, вот для этого нужно что-то повторять, повторять одновременно. Вы прочитали книгу, она вам понравилась, вы получили впечатление, чему-то она вас научила. А вот через некоторое время вы помните, что вы читали, да? Что вы помните, помните, что понравилось, да, а вот что там было. И вы перечитываете, я, как, я опять как переживаете по новой почему? потому что, ну, забыл. А вот эти волна вот выравниваются как ямочка постепенно возрастает, Чтобы впечатление было постоянным, оно должно быть очень глубоким. Очень глубоким. То есть, опять же, на каком уровне? На уровне понимания? На уровне переживания? Или на уровне выживания, там, где у нас инстинкт. Почему школьная программа запоминается плохо? Потому что она нам преподносится только на уровне понимания. Миллион раз детям дают считать одни и те же примеры. Мы их научили, 5 плюс 4, 26 минус 13, и так далее, и так далее. Чего 26? И чего нужно отнять? Какие 13? 13 чего? А, то есть, вот понимание, какое-то общее понимание есть, а вот переживания нету. Недавно видел такой пост в Фейсбуке, насмешил меня, ну, ребенок написал, задачка в школе. Уже не, не помню, там не написано какой класс, а задачка такая. На украинском языке там пишется все. Условия задачи. Значит, было 40 козаків. Вот это там поехали в 20, вернулись в 12, и скільки залишилось? Пишет, відповідь. Позавчому роду не напереду. Актернативное мышление. Хорошо подошел. Вот, ну, генераля, как тут? Ребенок, он ждет какого-то шешета. Сорок казаков куда-то уехали. Куда они поехали? Чего они не вернули? Они жениться поехали за невестой, и кто-то там остался, женился, а кто-то не получил, да и не сложилось. Проблема. Или они бухать поехали. Там поехали, нажали, кто-то вер... не доехал. Да? То есть какая-то причина должна быть. И вот если этого нет, все эти задачки, они ничему не учат. Вот они сюда вот пришли, в зону оперативного внимания. Покрутились, покрутились, и, и пока мы тут удерживаем, они живут. Вот. И чтобы оно ушло глубоко, нужно насытить это эмоциями. А эмоции – это уже живой полос. Mm -hmm. Потому что если нет эмоций, то это пустой вот. А если это еще и не касается нашей жизнедеятельности, то мы не видим для себя практического применения. Mm -hmm. И получается, предмет изучили, освоили, а применение нет. Опять же, вот, например, чтобы что-то состоялось, вообще какое-то событие состоялось в жизни, а вот необходимо выходить именно. Во-первых, должны быть силы это сделать. Вы же понимаете, это да, элементарная вещь. Нужно когда переправиться куда-то. Через реку или через дорогу. Не важно. Вот можно переправиться, да? Вот нет сил переправиться, вы не сможете переправиться. А теперь так, силы есть. А вот способности нет. Ну нет способности. Он нет, но, но хрустным, да. Можем не можем ни переползти, ни перекрепиться, не перейти, не перелететь, ни а перекрытать. Нет способности. Что? Если плавать не умеет. Опять нет. же, да. Не, не получится. Хорошо. Есть силы, есть способности. А возможностей нет. Вот стоит машины едут и не останавливаются. Или да? там э, пирания кишат, вот, плавают, все, возможностей нет. И силы есть, и способности есть, а возможности нет. Тоже не переправимся. Есть силы, есть способности, есть возможности. Смысл. Смысл, да? Смысл. Конечно. Конечно. Настрой. Настроение. То есть настроение, если нет, вот это делать, то у вас даже будут силы, будут способности, будут а настроение не стоит у вас. Ну не хочу я делать любовь. Нет. Ну, нет настроя, ну, Или есть настрой, но только не могу. И последний, пятый, очень важный элемент – это жизненная необходимость. Вот не просто смысл, а жизненная необходимость. Ну, то есть, силы есть, особенности есть, возможности есть, настрои есть. Перебрались? ну зачем? А это все можно, вопрос. Это единицы чего? Силы, способности, возможности, настроения? Элементы. Элементы? Для Совершения и действия. Ага. И это, С другой стороны, то действия. есть принципиальные вещи, Но они есть. работают как в одну сторону, так и в другую. То есть, если есть жизненная необходимость, заметьте, у вас обязательно появится настроение. Обязательно. Появится настрой, вы изыщете возможности, даже их есть лишние. Будут у вас, нет у вас способности, вы их разобьете. Угу. Настрой будет походным. И обязательно появится сила. Ну, как говорили, да? Как учили старые, как языки, будет воров, будет сила. Угу. Точно. Да. То есть, плясать от жизненной необходимости. Ну да, и вот это собственно и есть достоверно, реальная достоверность, потому что если отсутствует жизненная необходимость, то мы ну, как бы играем с допустимостью, а допустимое тут это вот, такого можно было допускать. Ну да. Вот например, часто явление, <связываю> знаешь, я так подумал, <связываю> вы знаете чего хочу? Я хочу. И вот я думаю. Это же такое, знаете, ну, реально такой вот класный под, подход Знаете почему? В случае чего можно сказать, а я ж хотел вот, или а я ж думал. А я тебе говорила. Да тут без разницы что ты что говорила. Я что думал, а я думала вот так. Или а я хотела вот так. То есть это говорит об иллюзии человека. Конечно. Дело не в том, чего вы хотите, а в том, что вы можете. И ваше могущество, оно зависит не от того, чего вы хотите, а от того, э что вы знаете. -то а -то, от -то, то, что вы, вы знаете, зависит от того, что вы видите. А вот что вы видите? Вы видите иллюзию или реальность? То есть, куда? Вот, воображение – это всегда иллюзия. но эта иллюзия может быть максимально приближенной. То есть воображение – это мир искусственный. Но, тем не менее, именно там создаются проекты, там создаются модели. Вот, например, я ну, лично с Теслой, конечно, не был знаком, но вот я смотрел фильмы о нем, и там говорится о том, что Никола Тесла не рисовал чертежей, он все модели создавал и прорабатывал их в голове. Ну вот такое у человека было мышление максимально, то есть у него все, что было в его воображении, это было отражением вот, реальной действительности. Если он какую-то формулу знает, то он ее не просто зна знает, что есть такая формула и как она должна работать, он, а он знает, что за этой формуловости, он чувствует эту формулу. Как композитор, который пишет музыку, он что он взял там за кожючки, нарисовал? И слышит их внутри. И он слышит симфонию. Mm -hmm. А тот, для что? одного инструмента, а для оркестра. У него же полифония. Конечно, но... конечно. Конечно. Конечно, А человек, который, ну, допустим, изучил, что такое доре, мифа, соли, си, да, ему рассказали, что это такое. Ему ну, даже показали, как оно звучит там, на гитаре или там, на клавишах. Но он не может это собрать, услышать. Потому... Mm -hmm. За этой не стоит музыка. Это просто знаки. Ну как 3 плюс 5 равно 8. Шо 3, шо 5 шок. <связать> вот сакральная математика, немножко так в ширику иду. Например, предполагают, ну, прежде всего, познание геометрии, потому что геометрия это наука о пространстве и формах, и их соотношениях. Вот. А дальше, э, и вот, собственно, мы так с миром не знакомимся. Мы ознакомимся, что такое точка. Линия, там, точка пересечения, плоскость, объем. То есть мы, мы это опознаем в любом случае, просто никак не называется. А если изначально ребенку на это указывать, он будет жить в мире геометрии, в мире плоскостей, линий, объемов, понимаете И он будет видеть пространство. Потому что точка это пространство. Линия это пространство для точек. Плоскость это пространство для линий. А объем это пространство для плоскостей. Uh -huh. И он может с этим реально взаимодействовать, если будет знать, как это назвать. Но это ему никак не называют, Вот пичкают формулами. Uh -huh. PR квадрат и так далее. Угол АВС напротив, там как это, AB или там, CD, у меня, вот, вот я вот только начинаю слушать условия, у меня уже крыша начинает. Ну, это абстракция да. получается, не привязанная к реальности никак. Да. Это и, и настолько сложное название. Или арифметика. Вот, например, все учили в школе, да, есть, ну, правило, это еще где-то первый, второй класс, от перестановки стаканов. Какая синхронитарная да? да. что если 5 и 3 пестают местами, ничего не Вы Представляете, как это важно знать для жизни? Ребята, а в реальности все ведь не так, Посмотря что, что такое 5 там, и что такое. Там, 3. Да, всё, всё так. да. Потому что в одном случае мы будем складывать что-то однородное, а в другом случае разнородное. И вот это разнородное, например, важно, да, что мы будем куда наливать, кислоту в воду или воду в кислотную. Есть же разница? Нет. Есть. Итог будет совершенно различный. Или, например, простите, не пример, но он такой очень яркий и хорошо <laughs> запоминающийся, когда мне его так научили тоже по математике. Если взять два килограмма повидла и два килограмма говна и смешать, то получится четыре килограмма говна. Не представляй, что ровно. Куда делать повидло? Когда она работает? В жизни она именно вот так получается. А вот арифметика, она к этому не готовит никак. И мы только так подходим, а три станок слагаем, сумма не меня, а тут что ж ты? Вроде все правильно Ну и наверх. Вот. А, например, опять же, вот если взять умножение, умножение это увеличение чего-то. Но если, например, один станок за одно какое-то действие может произвести 5 зеркал, так? то четыре станка за то же самое время могут произвести 5 умножить на 4, 2 зеркал. Это называется умножение произведения. Но если мы возьмем одно зеркало, Рахнем его об землю, и оно разобьется на 20 кусков, у нас тоже будет 20 зеркал. Это называется умножение делением. Принципиальная разница вообще в этом. вот совершенно иное А умножение произведения. Умножение существует, нет? Вообще, да. ну то есть математические темы умножение, Именно деление мы или мы... Мы просто облигаемся облигаемся или нет? Нет? Вот авианосец идет, да? Это угроза, это угроза. А потом он раз, и разделился там и вылетели из него там вот, как осиное гнездо вылетели самолеты. Это еще это страшнее. Это еще страшнее. Это зачем? Понимаете? Вот вам умножение, деление. Произведение это когда, вот, например такая то клетка, она материал накапливает, накапливает, накапливает, вот он раз и отпочковало еще одну. Или, например, подсолну. солнечный свет, там, через листья убеги кислый газ, через корни там, минеральные там, вещества, а вот он раз и созрели в нем эти семена. А огромное количество там, не одно будет, бах, и еще у нас целая роща подсолнечного. Here we're